Посетив срока можно почувствовать себя португальским исследователем эпохи великих географических открытий. Это место — своего рода подарок природы и истории для нас. А еще это одно из самых романтических мест для того, чтобы встретить закат. Наверное, единственным минусом мыса Рока является то, что здесь постоянно полно людей. Это место включено как обязательное к посещению во всех путеводителях. Поэтому уединения здесь не найти. Ага. Дорога до мыса Рока сложная. Если вы будете добираться общественным транспортом, будьте готовы, что по дороге вас может укачать. Друзья, обязательно возьмите ветровку, когда едете на мыс Рока. даже если вы будете здесь в летний день. Здесь всегда ветрено и прохладно. Также в день прогулки лучше выбрать удобную обувь из-за скалистых уклонов. Пожалуйста, не рискуйте жизнью ради экстремальных селфи. Здесь бывало всякое. Самая главная достопримечательность мыса Рока – это, конечно же, открывающийся вид на океан и скалы. Если у вас будет возможность, обязательно приезжайте сюда к закату. На мысе установлен крест и памятная доска в честь португальского поэта Луиша Камош. Обычно туристы загадывают здесь желание. Чуть дальше от берега есть маяк, который тоже непрост. Это третий, самый старый маяк на португальском побережье. Он установлен в 1772 году при маркизе Пумбале. В конце 17 века на этом месте находился военный форт, форт Дорока, остатки от которого все еще можно обнаружить на мысль. Рядом находится туристический пункт, ресторан и магазин с сувенирами, где можно приобрести сертификат путешественника. Мыс Рока расположен в 17 километрах от исторического центра Синтры, в 15 километрах от Кашкайша и в 40 километрах от Лиссабона. Добраться на мыс кабо вы сможете на автобусе номер 403, который курсирует между Синтрой и Кашкайшем. Билет из Кашкайша стоит 3.25, из Синтры 4.25. Кстати, и в Синтру, и в Кашкайш вы сможете добраться на электричке из Лиссабона. Для тех, кто приедет сюда на машине, здесь всегда есть бесплатная парковка. Из Лиссабона добраться можно по бесплатной дороге N6, которая проходит вдоль Кашкайша. Она считается одной из самых живописных дорог в Португалии, хотя и занимает больше времени, чем автострада опять 5 Материал для этого видео подготовлен с помощью ребят из сайта mailizman.ru. Больше видео о туристической Португалии вы сможете найти на моем канале ссылки в описании. Друзья, приезжайте в Португалию и обязательно подписывайтесь на мой канал. А специально для тех, кто досмотрел до конца, расскажу небольшой секрет. Пешком от мыса Каба дорога можно дойти до потрясающе красивого пляжа Прая де Урса. Дорога займет примерно полчаса. Будьте осторожны, путь достаточно экстремальный. Подписывайтесь на мой Facebook!